Мир вам, мои дорогие друзья! 1 июня 2022 года известный в Украине моноэтничный пропагандист Остап Дроздов разродился дивным видеокомментарием о языковом скандале, происшедшем в конце мая 2022 года в украинском городе Львов между русскоязычными вынужденными переселенцами с востока Украины и украиноязычным волонтером львовянином Владимиром Михалишиным. Казалось бы, ну что тут такого? Ну, не понимает Владимир русский язык, на котором к нему обращаются переселенцы. Так неужели среди львовских волонтеров нет такого человека, кто не страдает этим недостатком? А нет. Владимир, вместо того, чтобы обслужить украинских переселенцев на понятном им языке, начал изображать из себя борца за этническую чистоту украинских граждан, заставляя их объяснять на непонятном им украинском языке, какой из предметов гуманитарной помощи им необходим. Справедливое негодование вынужденных русскоязычных переселенцев не тронуло сердце волонтера, который в явно издевательской форме начал требовать от женщин, спасающихся от российских оккупантов, объяснять свои потребности на непонятном им языке. По всей видимости, речь шла о гигиенических прокладках, которые на местном русинском наречии польского языка называются словом «подпаска». Изображая из себя придурка, волонтер поиздевался над беженками, так и не соизволив выдать им предоставленную переселенцам гуманитарную помощь ООН. Отметим, что украинские этнонационалисты вместе с российскими янычарами удваивают геноцид украинских граждан, считая справедливым. Лишение русскоязычных граждан Украины предметов первой необходимости, в частности, таких как женские гигиенические прокладки. Здесь я должен огорчить спецагента Путина по фамилии Дроздов известием о том, что все тайное становится явным, и тем, что его фамилия и то, как он ее пишет, скрывает нам фактическую принадлежность украинского этнонационалиста Дроздова. Обратим внимание на то, что в фамилии Дроздов, записанной латинскими символами, присутствуют известные символы Z, O и В, изображаемые российскими оккупантами на своей военной технике. Поэтому ничего удивительного в том, что Остап Дроздов Сотрудничает с российскими оккупантами в организации геноцида русскоязычных граждан Украины? Нет. Второе огорчение Остапу Дроздову может причинить то известие, что современный украинский язык достаточно сильно полонизирован, что произошло в результате политики правительства Польши в отношении этнических украинцев, проживающих во Львове, входившим до недавнего времени, а именно до 1939 года в состав Польши. Эта политика выразилась в ряде польских законодательных актов. 1696 год. Постановление польского сейма о введении польского языка в судах и учреждениях правобережной Украины. 1789 год. Распоряжение Эдукационной комиссии Польского Сейма о закрытии всех украинских школ. 1817 год. Введение польского языка во всех народных школах Западной Украины. 1869 год. Введение польского языка в качестве официального языка образования и администрации Восточной Галиции. 1924 год. Закон Польской Республики об ограничении использования украинского языка в административных органах, суде, образовании на подвластных полякам украинских землях. 1947 год. Операция Висла. Расселение части украинцев из этнических украинских земель в рассыпную между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания. С 1960 по 1980 годы массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии. Так что то наречие, на котором разговаривают львовяне, можно причислить к украинскому языку с огромной натяжкой. В Польше это наречие называлось русинским диалектом польского языка. Теперь, что касается обязанности гражданина Украины уметь разговаривать на украинском языке, о которой базикает Остап Дроздов в своем видеоблоге. Огорчит Остапа то обстоятельство, что в Украине не существует нормативного акта, обязывающего гражданина Украины понимать украинский язык и уметь на этом языке разговаривать. Так что в этом моменте Остап явно врет или, как у людей их круга, принято выражаться, брешет. Хочется напомнить Остапу и иже с ним обстоятельства судебного процесса в Польше над его кумиром Степаном Бандерой. Степан Бандера, будучи гражданином Польши, заявил в суде, что он не понимает польский язык и отказывается давать на польском языке показания, в связи с чем ему предоставили переводчика. Поэтому все утверждения о якобы обязанностях граждан Украины говорить на украинском языке и понимать его не соответствуют ни нормам современного украинского законодательства, не практике украинского этнонационализма. Именно этому учит всех украинских этнонационалистов их батька Степан Бандера. Неужели Остап Дроздов осуждает действия Степана Бандеры в польском суде? Ну да ладно. Здесь есть еще один нюанс. Вынужденные переселенки из русскоязычных регионов Украины пытались объяснить украиноязычному волонтеру, что Путин бомбит именно те регионы Украины, в которых проживает русскоязычное население. На что волонтер отвечает одной фразой. Дескать, он их не понимает. Что же тут непонятного? Путин вместе с украинскими этнонационалистами совместными усилиями устроили в Украине геноцид русскоязычных украинцев. Первый разрушает жилища русскоязычных граждан Украины, а вторые, такие как, например, Львовский волонтер, отказываются выдавать русскоязычным беженкам с востока Украины предоставленные им в виде гуманитарной помощи ООН предметы первой необходимости. Такая, как бы это сказать, денацификация русскоязычных граждан Украины. С одной стороны Путиным, а с другой стороны украинскими этнонационалистами. И в завершении. Хочу акцентировать ваше внимание на том, что для победы добра общечеловеческих ценностей над злом тоталитарного украинского этнонационализма русскоязычным гражданам Украины нужно вспомнить историю Украины 7 века, когда на территории Украины образовалось первое христианское государство «Великая Болгария», Граждане которые общались между собой на староболгарском или, как его сейчас называют, церковнославянском языке. Именно от староболгарского языка произошел современный русский язык, что доказано лингвистом, академиком Дмитрием Лихачевым. Так что русский язык – это язык граждан Украины, Населяющих ее территорию с 7 века, то есть с того времени, когда Руси на территории Украины не было и в помине. Поэтому всем гражданам Украины нужно особо четко уяснить, что русский язык это никакой не язык оккупанта, а язык коренного населения территории Украины. Вот такая вот правда которую так ненавидят российские оккупанты и украинские этнонационалисты.